Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для близнецов на сентябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Начнем мы с Кельтского креста, как обычно. Я вытащу 10 карт для вас. А потом посмотрим про любовь для тех, кто в паре, для тех, кто одинок. И обязательно посмотрим на финансы. Под колодой. Под колодой у нас карта мира. Замечательная карта. Карта э, старший аркан, последний старший аркан в череде всех старших арканов, говорящая о завершении, завершении какого-то цикла. Кто-то, может быть, закончил учиться, может быть, школу, университет, институт, какие-то курсы повышения квалификации. Кто-то закончил, может быть, подготовку документов, так как карта мира – это все, что связанное с заграницей, поездки еще, дальние путешествия какие-то. И, Может быть, вы как бы завершили вот сбор документов, получаете визу, разрешение на выезд какие-то. А, вообще. Карта – это, как я сказала, все, что связанное за границу. Может быть, у вас отношения за рубежом, на расстоянии, может быть, вы переписываетесь или, может быть, поедете друг к другу. Если вы работаете, может быть, у вас свой бизнес тоже, может быть, связан с какими-то иностранными партнерами. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас королева мечей. Эту карту у нас перекрывает семерка кубков. В основе вашего креста карта дьявола. В недавнем прошлом у нас девятка мечей. Во главе расклада королева кубков. В ближайшем будущем у нас восьмерка пентаклей. Для вас, мои дорогие, карта смерти. В вашем окружении четверка Пентаклей. Надежда и страхи, пятерка посохов. И чем все завершится? девяткой Пентаклей. Ну что ж, начнем с Малого Креста. Королева мечей и семерка кубков. Королева мечей – это женщина, которую я часто называю «снежная королева», то есть человек, который не очень любит показывать свои реальные чувства, свои эмоции. Люди воздушной среды, а это могут быть, кстати, ваши стихи, весы, близнецы, водолеи. Женщины, это может быть вы в самом центре событий, в гуще событий, как говорится. Но либо это любая женщина, но вот может быть представитель какой-то профессии, где требуется, например, интеллект, интеллектуальная деятельность, может быть профессор, может быть преподаватель в вузе где-то. Либо это может быть адвокат, это может быть психолог. Женщина, занимающаяся эстетикой, то есть какие-то уколы, красоты, все, что связано с острыми предметами. Дантист, может быть. Что, кто это? Это, может быть, специалист, который вам необходим в плане, как я говорила, например, адвокат вам нужно сходить или посоветоваться. Специалист какой-то, может быть, узкой специализации. Карту перекрывает у нас семерка кубков, а семерка кубков – это карта выбора. Когда мы перед нами много всего, но не все из того, что он, у нас, из чего мы можем выбрать, оно нам подходит. Иногда эта карта говорит, называется карта мечтаний, может быть, мы мечтаем о многом. Или иллюзии. Вот мечтать это нормально, а вот иллюзии это уже не совсем хорошо, это уже надо как бы мечтать не вредно, как говорится, а иллюзии надо немного спускаться на землю. Вот по этой карте семерка кубков это большой выбор в современном мире, нам предлагает интернет. И часто вот это вот, по этой карте мы, например, ищем работу в интернете, то есть мы, естественно, мы подаем свое резюме, и когда заходим на эти сайты, где предлагают работу, там много всяких вариантов, вот про это и говорит эта карта, не все для тебя хорошо, можно как бы найти и бриллиант, хорошую работу, а можно как бы какие-то, какие-то аферисты могут быть или еще что-то обмануть могут, поэтому будьте внимательны, будьте осторожны. Для тех, кто, например, в поиске партнера, любовь, может быть, вы где-то на каких-то сайтах зарегистрированы, сайты знакомств, тоже большое количество людей там, женщин и мужчин, но не все, все кандидаты подходят для вас, поэтому тоже можно найти бриллиант, но можно и обжечься. Поэтому будьте внимательны, мои дорогие. Вот в гуще событий вы и находитесь. Или вот кому-то надо, может быть, обратиться за советом потому что люди, королева мечей, люди такие, знаете, очень интеллектуальные, они будут, их совет будет построен не на чувствах каких-то, знаете, вот когда к маме идешь, мама на чувствах все начинает советовать, а когда идешь к специалисту, особенно когда ты ему заплатишь, там уже, знаете, голая правда, там голые факты какие-то, там уже вот именно то, что надо, как бы зерно какое-то, в основе вашего креста, мои дорогие, карта дьявола, это старший аркан, представляет знак зодиака козерогов. Кто-то из козерогов для вас важен. Ну, карта дьявола – это карта, то, что мы делаем излишне. То есть выпить стакан вина с друзьями – это хорошо, но когда это превращается в алкоголизм – это плохо. Сексуальность – хорошо, но когда у нас есть зависимость от секса – это тоже плохо когда люди занимаются, как я сказал, все, что излишнее, жадность по этой карте проходит. И в то же время, и когда человек не может удерживать деньги, то есть у него все, как сито в руках, то есть вот это вот шопоголики, трудоголики, все, что мы делаем излишнее, оно плохо для нас. Еще по этой карте проходят отношения, люди, которые от которых надо бежать, в общем-то, но нас какие-то цепи держат, либо это дружеские отношения, либо это вот люди, зависящие от нас, или мы зависим от них, либо отношения личные, личностные, поэтому иногда даже зная, что надо бежать, люди как-то вот какими-то цепями привязаны к этому человеку, а надо эти цепи разрывать это не, вы не на всю жизнь как бы не навсегда как бы привязаны вот, вот про это говорит эта карта освобождаться от цепей каких-то иногда карта говорит о домашнем насилии любое, любое насилие какое-то даже манипуляции какие-то могут быть даже э, словесные манипуляции человек может вас пальцем не трогает но вот это постоянное какое-то оскорбление манипуляции это тоже также это абьюз как бы. И в ближайшем, недавнем прошлом у нас карта «Девятка мечей». И вот эта вот карта беспокойства, это карта, знаете, такой даже... Человек просыпается среди ночи и заснуть не может, начинает беспокоиться. Это вот страхи какие-то, переживания, это вот накручивать себя начинается. Сразу все видно в негативном свете. Ну вот, слава богу, что это в ближайшем, в недавнем прошлом. Надеюсь, что вы от этого... Вот, кстати, карта психолога вам, может быть, кому-то и надо поговорить хотя бы, или саму, самому поработать над своей вот как бы э, психикой, потому что вот здесь вот э, это все... Сама, сама, э, как бы, на себя вы сами это при, привели себе, привили. То есть самой ситуации вроде бы еще и нет такой, знаете, но вы вот накручиваете себя, спать не можете. У кого-то просто может быть бессонница, кстати. Во главе вашего расклада королева кубков, ну это замечательная карта, особенно для мужчин, вот влюбленная женщина, влюбленная в вас женщина. Либо это вот женщина элемента воды, раки, рыбы, скорпионы, люди такие, знаете, чувствительные, чувственные, люди, которые умеют говорить по своей высказывать свои чувства любвеобильные флир... либо... могут флиртовать любят флиртовать и причем не только с вами <свят> что еще Это женщина заботливая иногда карта проигрывается как карта матери или психолога тоже потому что люди или эзотерика может быть таролог астролог эзотерик потому что люди у них повышенная чувствительность вот это вот повышенная интуиция вот тоже может быть по этой карте то она для женщины, может быть, мама, может быть, вы эзотерикой вы заинтересуетесь, это, может быть, вас описывает карта, что вы или психолог, или как бы для мужчин, партнерша ваша может быть. Вообще любая женщина влюбленная, я всегда говорю, та, которая с ка чашей, это любой знак зодиака это вот влюбленная женщина, она вот держит эту полную чашу позитивных эмоций, любви. Ну а в ближайшем будущем у близнецов финансовое благополучие. Восьмерка Пентакли – это карта человека-мастера своего дела. Даже смотрите, сколько рук у нее, она справляется со всем. Вообще, часто это карта человек который работает на себя. И, может быть, даже и, и на самом деле что-то вы воспроизводите именно, вот, может быть, руками. Кто-то, может быть, картина рисует, кто-то шьет, кто-то там строитель, может быть, кто-то плотник. там Я не знаю, что-то, но зарабатываете вы хорошие деньги. Сантехники, женщины какие-то, косметологи, может быть, массажисты. Те, кто работает руками, может быть, но не всегда. Это можно и в офисе так вот тоже работать. Тоже руками мы там и головой в офисе работаем. Что самое главное по этой карте? Это карта перфекциониста. Человека, вот как я сказала, педант. Обращает внимание на каждую деталь. То есть мастер своего дела. Что бы вы ни делали, я уже перечислила много профессий. Чем бы вы ни занимались, но вас рекомендуют. К вам идут люди, потому что вы вот в своей... В своей области деятельности вы вот э, хороший работник, вы специалист. Э, финансово вам уже хорош, хорошие оплаты идут, как бы заказы, может быть, какие-то, выплаты какие-то, зарплата, может быть, какая-то. И уже комфортно, уже хорошо вот финансово как бы. Но есть еще куда двигаться, есть еще девятка, десятка, есть туз, как бы. Бли... То есть э, хорошая прогрессия, то есть и уже хорошо, но может быть даже еще лучше а есть у вас карта, кстати, еще лучше. <с> <с> для вас, мои дорогие, карта смерти. Не пугайтесь, старший аркан представляет знак зодиака скорпионов. Кто-то из скорпионов для вас очень важен. Карта перемен, серьезных перемен. Для вас может быть трансформация, то есть у вас поменяется мышление. Вот оно вам, я вам говорила про девятку. Было негативное мышление, поработали с психологом или сами как бы с собой разобрались и стали более позитивные. Вот это вот по перемены серьезные какие-то, либо внутри себя, либо в вашей жизни какие-то. По карте смерти, что такое Смерть, естественно, что-то отмирает в нашей жизни, уходит, какая-то ситуация, какие-то люди. Не в, не в плане именно умирают, а уходят, освобождая место чему-то. Работу можно уйти с работы. Можно, так как трансформация, можно поменять полностью свою, свой образ деятельности. Например, работать на себя. Какое-то у вас было хобби, теперь вы на этом деньги зарабатываете. До этого вы в офисе отсиживали, понимаете, с 9 до 6. Что-то такое. Люди уходят, то есть, например, развод по этой карте может быть. Или вы ушли от кого-то, или от вас ушли. Ну, в отношениях, как я сказала, ушел человек или освободилось место, святое место пусто не бывает, так что что-то новое придет в вашу жизнь вот по этой карте. Ну, а еще эту карту очень часто связывает вот эта вот трансформация или с бабочкой, то есть перемены, то есть вы поменяетесь, трансформация что это? Это вот червячок этот вот в коконе, а потом он превращается вот в эту красавицу-бабочку. То есть свобода, красота, что-то, кто-то из вас, может быть, поменяется внешне, что-то сделаете, может быть, какие-то уколы красоты для женщин, смена имиджа, может быть, прически, да и мужчины могут поменять что-то в своей, своей внешности и превратиться вот в эту вот свободную бабочку. В вашем окружении четверка Пентаклей, карта, которая говорит, что в первую очередь это карта жадины, может быть, рядом с вами, вот она, помните, дьявола, я говорила, скупость, это нежелание тратить деньги, это вот кто-то, может быть, рядом с вами человек, который именно вот такая вот жадина, не любит тратить деньги ни на что, либо иногда эта карта говорит нам, что надо побыть этой жадиной, то есть отложить деньги, потому что судьба может послать вселенная, может послать какие-то вам испытание что ли, или, может быть, на что-то нужно будет потратить, а кому-то, может быть, исполнение вашего желания. Помните, у нас была семерка кубков, это когда мы мечтаем о чем-то. Вот для того, чтобы ваши мечты осуществились, кто-то, может быть, мечтает о новом автомобиле, кто-то мечтает о новой квартире. Так вот, отложите эти деньги и соберите, и тогда все ваши мечты сбудутся, тем более у вас хорошие финансовые карты и восьмерка, и вот девятка. Надежды и страхи у нас. Карте, карта пятерка посохов. Ну, страхи, страхи конфликтов. Кто-то из вас не любит конфликтов, не любит вот это доказывать друг другу, причем мелкие конфликты вот по этой карте. Ну и правильно, что боитесь конфликтов, потому что не конфликтовать надо, а высказывать друг друга и слушать друг друга надо. Вот это вот как бы самое главное. А вот это вот постоянные аргументы и неслушание друг другу друг друга это ведет, конечно, к каким-то постоянным таким недовольством друг другу и отношения как бы страдают из-за этого. Поэтому слушайте друг друга и говорите, но не, не как это не обвиняйте а говорите, вот когда ты делаешь что-то, то-то, когда тебя нету постоянно дома, я чувствую себя одиноким или одинокой. Когда ты там делаешь что-то, то-то, то мне становится неприятно. Не ты меня, как бы, мне делаешь неприятно, а мне становится. Вот это вот, это без обвинений. Тогда вот как бы работает вот такая структура психологическая. Последняя карта ваша девятка и замечательная карта. Во-первых, это карта финансовой независимости. Часто по этой карте у нас проигрывается женщина, которая, например, после развода, но с хорошим состоянием, или вдова, но с хорошим обеспечением, например. Или даже если вы в паре, может быть, вы финансово независимые, вы не любите складывать деньги вместе в общий котел, то есть у вас у каждого свои поле деятельности, ответственности в семье. Ну, в любом случае, это вот финансово такая очень хорошая карта. Иногда представляет знак зодиака Тельцов, кто-то из Тельцов, может быть для вас э, важен. Кто бы это ни был, мужчина или женщина, это вот такая вот хорошая финансовая э, независимость. То есть заработки. Это еще карта называется сады дема. То есть иметь достаточно средств для того, чтобы окружить себя роскошью. То есть человек любит окружать себя роскошью. То есть красивые вещи покупать себе в свой дом, ходить в дорогие рестораны, покупать дорогое вино. Вот все вот такое вот по этой карте. Ну, замечательная-замечательная концовка. Давайте посмотрим, что у нас про любовь. И ваши первые три карты – это для тех, кто в паре. Паш Пентаклей, Королева Кубков опять у нас. И карта возрождения. Ну, вы знаете, кто-то померится. Если вы женщина, то вы, значит, все-таки любите еще этого человека, если у вас были какие-то конфликты. Если вы мужчина, то тоже у вас может быть примирение, это карта возрождения, это карта второго шанса, вы этим отношениям дадите второй шанс. У кого-то отношения могут быть женщины элемента воды, раки, рыбы, скорпиона если вы мужчина, либо это вот женщина, любящая вас, а у нее... До сих пор к вам есть еще, не до сих пор, а есть к ней, к вам чувства. Для женщины это, может быть, вы, несмотря на то, что вы у нас элемент воздуха, но любите еще этого человека. И отношения, может быть, даже вам придет какой-то подарок. Либо, если вы мужчина, то вы пошлете подарок женщине. Если вы женщина, то вы можете получить какой-то небольшой подарок. Какой-то вот такой, знаете... Значительно это вот карта Паш Пентакли. Пажи это носитель информации, то есть это придет к вам, вот это что-то. Оно как бы не очень такое крупное, но приятно. Вот так. Для тех, кто одинок и в поиске. Карта колесницы. Семерка Пентаклей и девятка мечей ну что ж первая карта замечательная карта победы карта знаете крепко держать вожжи в руках но уж очень переживаете за что-то опять у вас карта девятка мечей бессонные ночи может быть вот это вот одиночество вас беспокоит так как то кого то может быть на самом деле бессонница или вы уж так прямо вот это вот свое, то, что вы не в паре, прям переживаете из-за этого, вкладываете много в это времени, может быть, кто-то, может быть, выходит в свет, кто-то сидит в интернете, постоянно ходите на свидание что-то, но не отчаивайтесь, потому что у вас хорошая карта, карта победы, то есть вы можете найти человека такого, который вот, кого вы хотите для себя, вот так вот на этой карте. Кстати, карта Старший Аркан представляет знак хотя кто-то из раков, может быть, у вас объявится в вашей жизни. Давайте посмотрим про любовь, ой, про финансы. Финансы для близнецов. Что у нас? Колесо фортуны. Ничего себе. Королева Пентаклей. И королева мечей. Ну что ж, замечательно. Для женщин вообще прям вот, знаете, вот вы королева Пентаклей. Для мужчин, может быть, вы работаете с женщиной, может быть, ваша начальница женщина, или бухгалтер, или финансист какой-то, но у вас коро... э, колесо фортуны. Кто-то, может быть, вот эта карта королевы мечей, может быть, адвокат, может быть, вы, кто-то судится и получит деньги. Колесо фортуны самое главное в финансах, что-то придет. Мужчины могут получить деньги от женщины, может быть, через адвоката тоже. Женщины – это вы, это вы, вы, вот, вот вас в двух видах, и так, и так показывают карты. И как королева мечей-близнецы, и как королева Пентакли, с Пентакли, вот эта вот королева с, с денежкой. Что-то неожиданное может прийти, судьба вам может послать какую-то вот неожиданную финансовую, такую вот удачу, что ли. И вообще месяц будет удачный для вас, вот финанс.